Прошла встреча ректора Казанского федерального университета с генеральным директором компании «Нейротренд». О том, что обсуждалось на заседании, смотрите в нашем следующем сюжете. В зеленом зале Казанского федерального университета прошла встреча ректора Ильшата Гафурова с генеральным директором компании Нейротренд Натальей Галкиной. Заседание было направлено на реализацию совместных образовательных, научных и коммерческих проектов в сегменте нейромаркетинга. На встрече обсуждались различные темы, в том числе недавнее создание нейромаркетинговой лаборатории Нейролаб в структуре Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета. На и, вещи, и, может быть, по лаборатории как, что сейчас вы занимаетесь, может быть, коротко хочется напомнить, что лаборатория включает в себя комплекс профессионального нейрофизиологического оборудования и программного обеспечения. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров подчеркнул, что новая лаборатория предназначена в том числе и для университетской клиники Казанского федерального университета который представляет целый нейробарометр. это комплекс для проведения замеров нейрофизиологических реакций на любой визуальный контент. И тем самым это положило начало к новому людку как образовательных, так и научно-исследовательских проектов. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюз.